Лучший коммент на экране. Поздравляю! Вот вам новая картинка, правила все те же. Пиздатый коммент и трейд Здрасте! Сегодня мы поговорим о том, как можно заработать на новых кейсах пап которые выйдут 22 февраля, то есть завтра. Как вы знаете, кейсы PUBG можно покупать за монетки, которые вам дают по окончанию игры. Однако эти же монетки можно получить обменяв на шерп из пап Понимаешь, на что я намекаю, да? Короче, схема такая. Покупаем дешевый шерп зеленого качества. К примеру, вы видите на экране. И меняем его на монетки, за которые покупаем кейсы. Так как кейсы будут новые, шанс на выпадение именно их будет больше. По крайней мере, так было здесь пираду крейд. В общем, закупаем ширп, меняем его на 30 монет. Первый кейс будет стоить всего 700 монет. То есть нам надо закупить примерно 25 шмоток по 0.03 цента. Получается, на один кейс мы потратим примерно 75 центов. В лучшем случае нам выпадет из пирату Крейт кейс, и мы уйдем в минус. В лучшем нам выпадет новый кейс, который первую пару дней, я уверен, будет нихуя его стоить. И мы уйдем в большой плюс. Кстати, не слушайте долболебов, которые будут советовать оставить этот кейс на долгий срок. Был уже такой опыт. Результаты, как вы видите, не очень. <плодисменты> Поэтому, если вам повезет и выпадет новый кейс, бегите сливать его сразу же. На этом, в принципе, все. Спасибо за просмотр, ставьте лайки, пишите пиздатый коммент, удачи вам и всех благ. А да, кстати, если не знаешь, где найти 75 центов халява в описании.